Всем добрый день из солнечной Анталии. Мы сейчас находимся в шикарнейшем пятизвездочном отеле «Корнелия». И это наш вид из окна. Прям под окнами находится бассейн. Здесь прошел третий уикенд лидера сообщества «Изи бизнес комьюнити». Люди уже разъехались. И я хочу поделиться с вами своими впечатлениями и хочу вам именно пожелать быть на таких мероприятиях. Потому что здесь мы получаем знания, с нами здесь происходит серьезная трансформация. Мы общаемся, обмениваемся опытом, естественно, отдыхаем. И если человек думает, что он хочет развивать свой бизнес и не посещать такие мероприятия, то я считаю, что он глубоко ошибается. Потому что в нашем сообществе есть разные факультеты, но основной факультет — это криптоэкономика. Это новый развивающийся рынок, за которым огромное будущее. Сейчас очень многие люди ищут, с чего начать, где получить знания, где получить опытного наставника, чтобы развиваться на этом рынке, потому что они понимают, что за это будущее, что старые профессии, к которым мы привыкли, они уже будут в ближайшие 2-3 года невостребованы. И те люди, которые именно сейчас развиваются, именно вкладывают деньги в свое образование, те люди, конечно, состоятся на этом рынке. У нас есть опыт 90-х годов, когда начал развиваться традиционный бизнес, и когда предприниматели, первые люди пошли на абсолютно новый, неизвестный ранний рынок и, конечно же, преуспели. Поэтому, друзья... Начните образовываться в этом направлении, самое главное не бояться, самое главное начать. В нашем сообществе вы попадаете в окружение людей, которые будут вместе с вами идти рука об руку, вместе развиваться, вместе получать знания и зарабатывать свои первые, первые биткоины. Поэтому, друзья, приезжайте на такие мероприятия, следите за нашим графиком мероприятий и будьте с нами. Я хочу вам всем пожелать успеха, процветания, отличного настроения, счастья и хорошего отдыха.